Всем привет! Меня зовут Анастасия. Я приехала из города Хабаровска. Приехала сюда с семьей в отпуск. Живу сейчас у сестры, и в соседнем подъезде, по воле случая, оказалась клиника доктора Шиловой. За этой клиникой, честно сказать, я наблюдала долго. Наверное, где-то с полгода в Инстаграме я увидела центр лазерной коррекции и просто, как сказать, наблюдала. Я очень давно мечтала об этом, так как... Давно хожу в очках, и с работы в последнее время мне приносится носить их долго. И это очень как бы мне стало дискомфортно. То есть в течение дня у меня начинала болеть голова. И, ну, в общем, очки для меня линзы я вообще не переношу, и очки очень как бы устала носить. Вот. И очень мечтала об этой операции, все мониторила, мониторила. У нас в Хабаровске их проводят, но почему-то очень боязно, очень много всяких разных отзывов. И вот, когда сюда приехала, в общем, так видно было, судьбе суждено, что рядом, прям в соседнем подъезде, попала в эту клинику на обследование. И в этот же день мне предложили сделать операцию. Вот вчера я сделала операцию, сегодня ощущаю себя новым человеком. Смотрю на мир новыми глазами. То есть я очень как сказать, долго к этому собиралась, решалась, и в итоге это все произошло, я даже сама еще пока себе не верю. Мне звонят знакомые, говорят, как, что прошло, я говорю, вы даже не поверите, я сама не понимаю, что это уже все случилось, потому что это настолько было быстро, никаких болей, настолько я не люблю глаза, ну, то есть глазам очень сильно все боюсь, чтобы там, не дай бог, какие-то капли вообще не переношу. Операция настолько бы быстро и комфортно прошла, что Я даже до сих пор я не верю и не могу адаптироваться к тому, что я уже все вижу. Я немножко пребываю в таком шоке. Я очень благодарна этой клинике, очень благодарна профессору Шиловой за ее работу. Я нисколько не жалею. Я очень рада, что я сюда попала. И буду очень всем рекомендовать нашим дальневосточникам приезжать именно сюда и не бояться ни в коем случае этой операции. Спасибо всем большое.